Всем здравствуйте, всем отличные недели, прекраснейшего настроения. А, как ваши дела? Надеюсь, у вас все хорошо. У меня прекрасное настроение, я знаю, что вы любите мою улыбку. Я сама люблю, когда я пересматриваю свои расклады, я пересматриваю свои расклады, потому что, когда я их пишу, я а, не помню. Вот, но потом, когда мне нужны будет, а, будут ответы, да, я всегда нахожу необходимый мне расклад и сама переслушиваю как это как у таролога которого заказала расклад и он мне дает ответ поэтому я тоже люблю смотреть на себя когда я улыбаюсь если в прекрасном настроении а сегодня у меня прекрасное настроение причина заключается в том что я завершила серию эфиров для спонсоров третьего уровня и вы смотрите этот расклад в понедельник значит вы уже посмотрели анонс Который я приготовила по поводу этих эфиров. Если еще нет, то посмотрите. Вот. А сегодня мы с вами, мои золотые, будем смотреть расклад, который называется «Читаю жизнь. О чем моя новая глава?» Наконец-таки будем смотреть новую главу. А сразу хочу сказать, что времена тяжелые, я неоднократно пишу в комментариях о том, что потерпите до лета, лето будет оно проще, весна а, чисто даже с астрологической точки зрения, кто занимается астрологией, знает, что сейчас происходят серьезнейшие а, планетарные как их называется там, опсис еще по-русски же надо вспомнить у меня же такая привычка, я все с греческого на русский перевожу соединения планет таким образом, которые, например, последний раз происходили в прошлом веке, либо позапрошлом. То есть такие достаточно серьезные трансформации. Поэтому не случайно, что и в ваших жизнях происходит серьезная трансформация, особенно троечек. Хотя и двоечек это тоже касается. Да в принципе всех касается. Я так могу сказать, что единички, они более такие стабильные, но достаточно, вот если рассматривать по позициям, да, такие достаточно духовные, с этим у них связано-то, в принципе, и стабильность их, с их мировоззрением, что она стала более глубже, но при этом более легче, более качественнее. У двоечек здесь произошли изменения, наконец-таки они стали более уверенные, они стали более открыты, понемножку принимают себя, любят себя. Здесь моменты ценности себя, значимости себя, это очень-очень важно, Наконец-то они выходят из своей жертвенной позиции, от а троечки проходит достаточно серьезные, серьезная трансформация, болезненная. Но м -м, болезненная в связи с тем, что идет сопротивление да, наше непринятие. Не, не принимаете вы что-то, да, где-то сложно отпустить что-то в прошлом. Но вот очень э, болезненные уроки, но без них никак. Без них никак. Тем более на моем канале самопознание. Разве может быть что-то такое легкое и простое. Да? Мы легких путей не ищем в самопознании. Поэтому, мои золотые, набираемся терпения. Потерпите до лета. Лето будет проще. Обязательно сделаю расклад на энергии мая и потом лето. Надеюсь, пока я болтала, вы выбирали позиции, мы с вами приступим. Позиция номер один. Голубенький камешек. О чем ваша новая глава единички уже шесть раз помешала колонну? О чем ваша новая глава? Смотрим, о чем ваша новая глава? Шестерка кубков о прошлом. Ваша новая глава о прошлом. У меня сразу такое, знаете, воспоминание идет, старая песня о новом. Вот здесь что-то такое будет. Хорошо, что тут с этим прошлым отшельник? А так, и Великие Арканы пошли, да? Значит, Отшельник, Справедливость. Угу. Ну, смотрите, здесь прошлое, с чем связано ваше прошлое, что вы выходите из своего Отшельника. Я не знаю, сколько лет единички были в Отшельнике, именно в контексте, знаете... Не одиночество, уединение, а в плане такого, знаете, мудреца, накопителя знаний, накопителя какого-то опыта, бесконечного копания, самокопания, поиска, вот этого, знаете, глубины, изучения. Вот этому пришел конец. Кто-то, если испугался, что неужели у меня это заберут, да, как я буду это жить, потому что здесь ощущение того, что это вот ваша основа, вы так всегда жили». То есть если это забрать, да, то где эта опора, это ваша опора, вокруг, вокруг чего, ваш фундамент, вокруг чего, либо на чем выстраивалась вся ваша жизнь, вся ваша система ценностей. Здесь пришел конец, и вот этому, именно отшельнику, где-то в плане уединения, где-то в плане нежелания коммуницировать с другими людьми, вести какой-то более как этот обособленный какой-то вот такой вот образ жизни, да, ну, может быть, затворца некого, да, человека, который закрывается. Но вам, вам с этим было комфортно. Так вот, пришло время по справедливости, да, выходить вам. Знаете, как это вас выпускает из пещер, наконец-таки произошло просветление, да, осознание, и вы, как говорится, прозрели и новая глава будет как раз таки завершение вашего отшельника что вы будете вместо этого построения здесь знаете желание сейчас скажу здесь у нас идет завершение знаете вот боли какой-то вот этой вот внутренней да но ну, она связанная краски с с Знаете, когда люди проходят такой очень тяжелый, э тяжелую жизнь, я бы сказала, не только какой-то один этап, а вообще вся жизнь, она с трудностями, она с какими-то преодолениями, да, э преодоление Геракла. И вот на этом пути у вас было очень много травм, конечно же, сердечных, какой-то боли. Вот это вот все, такое, знаете, ощущение, что вы сбрали. У меня чувство, что ваши оковы, да, вот я не случайно же сказала Геракла, которого, э, как Прометея, Геракл и Прометей, это как раз-таки э, два полубога, которые относятся к знаку Зодиака Водолея. И это не случайно, потому что Водолея это свободолюбивая, да, э, Сводолюбивый знак Зодиака, это всегда про первопроходцев. А первопроходцы, они всегда в одиночестве. Так вот эта вот вся связка была о том, что у меня здесь показано цепи, оковы падают, да, то, к чему вы приковывали себе, какой-то земле, какой-то стабильности, каким-то понятиям, какому-то мировоззрению. Вот здесь такое ощущение, что... Вот, знаете, у меня чувство, что вот у меня здесь были какие-то путы на руках, и я настолько привык что-то делать вот в этих ограниченных рамках, да, что вот у меня ограниченное расстояние между рукой, надо как-то приспосабливаться. И здесь вот как будто бы спадают, у меня прям так вот желание, да, вот так вот прям запястья сделать, да, потому что они были сжаты долгое время. Вот здесь вот ощущение того, что ваша новая глава будет связана со свободой от каких-то оков вашего прошлого, связанного непосредственно с отшельником. Здесь может быть свобода от вашего мировосприятия, от каких-то ваших убеждений, от того, как вы... Здесь вот по миру здесь что-то такое глобальное, то есть здесь для того, чтобы пойти на другой уровень, это масштабнее, это, ну, допустим, если вы мыслили категориями, я не знаю, одного города, да, то здесь надо вынести категориями мира, да, то есть вот здесь вот какая-то глобальность, расширение, прям вот тут большие новые какие-то категории. Чтобы ими мыслить, надо убрать то, что вас сужало. И здесь сужали ваши, ваши взгляды на жизнь, да. То, что причиняло вам боль, где-то вам а, вот эти вот рубцы, да, вы с ними как-то уже свыклись. Здесь ощущение того, что вот вам предлагают кому-то, может быть, в прямом смысле, да, сделать пластическую операцию на рубцы, чтобы их не было заметно, потому что все-таки технология идет вперед. А вы как будто бы держите за эти рубцы, потому что они вам напоминают о чем-то таком важном, значимом. И здесь речь новой главы идет о том, что вы э, как будто бы знаете, добровольно отказываетесь, что Окей, э, я готов убрать э, эти рубцы на своем сердце, на своем теле. Э, ну, потому что они мне уже не нужны смысл помнить о, о чем-то таком ну, негативном. Да, это было. То есть здесь какие-то новые взгляды, новое веяние, новое понимание. Знаете, если вы смотрели разного рода ролики, либо документальные фильмы по освобождению диких животных в природу, да, когда они попадают в какие-то реабилитационные центры, там, я не знаю, например, у орла крыло сломлено, либо у черепах там что-то с панцирем, и вот их восстанавливают, и потом отпускают и вот это вот... Вот это вот животное, оно, особенно если оно дикое на первых порах, да, оно не знает, как себя вести, то есть свободен, не свободен, убежать, остаться. А потом в конечном итоге все-таки, ну, природа их зовет, и они выходят, вот эту свободу. Вот здесь вот это вот метафорически, это понимание той энергии, которая вас ожидает. И это будет настолько для вас ошеломляющим, потому что это действительно новое. Это не, а, не заново что-то, да начинание какого-то сценария заново, а именно действительно что-то новое. То есть, если, допустим, вы всегда привыкли жить в каких-то трудностях, ограничениях, то здесь элементарно вам как будто бы говорят, а теперь живи для себя. И на первых порах это будет достаточно некомфортно, потому что автоматизмы нашей всей жизни будут все равно доминировать. И мы в каких-то моментах будем жить по-старому, но уже вот этого понимания, что нет ограничений, я вправе делать то, что я хочу. Да, то есть такое ощущение, что вот вы как будто бы осознали свободу выбора, свободу своей собственной воли. И на первых порах вот вы сейчас находитесь вот в таком состоянии, что я не знаю, как мне быть, что мне делать. То есть это как бы, да, горизонты все открыты, а я не знаю, что выбрать, а, потому что раньше я, допустим, выбирала из двух вещей, а теперь тебе говорят, там, я не знаю, <смех> выбирай ассортимент, там, я не знаю, из 20, 50, 100 а, продуктов, предметов, как так, а разве так можно было, вот здесь что-то такое. Здесь идет исцеление души, исцеление души и построение нового, построение новых каких-то начал. Если вы раньше, например, жили как-то вот в одиночку, да, то здесь вот какая-то командная работа может быть, да, здесь может быть некое такое партнерство, то есть тоже вам не свойственно, да, если вы, например, были одиночка, вдруг стали с семьей, семейным каким-то человеком, да, если вы были, например, работали на себя, а тут у вас появляется партнер, то здесь вот такое что-то что, что м, вам известно и в то же время это абсолютно новое всем еще связана ваша новая глава с новыми чувствами с новыми чувствами с, с пониманием знаете новые чувства как это реализовывать свои собственные желания свои идеи уже в балансе когда не надо переживать когда не надо волноваться это новое состояние знаете как если бы например раньше э, я что-то хотел да была какая-то мечта то сейчас я очень сильно переживала, например, по этому поводу, как ее реализовать, то сейчас вот какое-то новое состояние, новое веяние, новая энергия здесь появилась, и вы уже как будто бы не задумываетесь, да, ну вот вы просто хотите, и это случается, шансы даются новые, новые возможности, здесь абсолютно новое состояние, состояние баланса состояние спокойствия гармонии уже не надо как будто бы переживать вы научились отпускать здесь ощущение того что я научился это знаете когда плавать учишься допустим под водой тебе нужно научиться держать дыхание и ты так набираешь в легкие воздуха и ходишь под воду понимаешь что какой-то момент заканчивается воздух у надо снова всплыть снова взять а тут такое ощущение, что вам как будто бы встроили вот эти акваланги и кислород в легкие, и вам не надо брать воздух. Он вам будет поступать как-то вот встроенно, да. То есть вы как человек-амфибия сможете жить и под водой, и над водой. То есть вот для вас это будет комфортно. Для кого-то, для более старшего здесь поколения, я могу сказать, что здесь появится... Такое, знаете, ощущение, либо а, какой-то зов э, именно своего предназначения в плане, э, знаете, вот души. Появится такое, знаете, ощущение, что что-то я не сделал, не сделала для своей души. Раньше, допустим, для детей, для семьи, для страны, для родины, для себя. Вот здесь вот какое И, и здесь могут быть, открыться какие-то таланты, какие-то способности которые, я не знаю, может быть, у кого-то там а, видение откроется, яснознание откроется, да, то есть какие-то способности, рисования, может быть, да, творчество какое-то, а, либо целительство, что-то, что вы будете делать как а, в контексте служения своей души. То есть не для кого-то, не для системы, не долг перед семьей, а, а здесь что-то, что вы будете делать, для своей души. Здесь как будто бы вы поставите себе цель, я неоднократно говорю единичком, научиться жить в счастье. Это не разовая опция, да? раз почувствовала счастье, и все, нет. Здесь как будто бы вы ставите цель, я хочу, вот, причем не я, это не ваше желание, это не от эго, а это вот состояние души, то есть у вас как будто бы, знаете, вот такая вот ноющая какая-то, навязчивая мысль, что... Давай попробуем быть счастливым. То есть раньше как-то вот развивались через преодоление, через трудности, через сложности, через боль. А теперь как будто бы появляется идея, а можно вообще по-другому? Да? А можно быть счастливым и также развиваться? Можно быть вот наполненным? Можно как-то, вот я не знаю, может быть в семье? да? То есть десятка кубков – это когда вы чувствуете наполненность внутри вас, когда вы ощущаете вот это вот хочется сказать, какой-то вот пик оргазм удовлетворения от самого себя, что вы знаете, вы уже не вините, не корите себя, да, ошиблись, ну и ладно, знаете, вы какое-то такое более легкое отношение к жизни, да, которое приносит вам удовлетворение, вы как будто бы начинаете, знаете, кайфовать от себя, что, а ли так можно было? Вы часто будете задаваться вопросом, а почему такого раньше не было? То есть ведь это было так просто. Я вам могу сразу сказать, что это вот ваш путь, то, что вы проходили. Именно благодаря этому вы пришли к тому моменту, где вы находитесь сейчас и куда вы еще придете. То есть это еще не конечная точка. Да будет еще дальше. Но вот это вот состояние счастья, да, жить в счастье. Причем счастье не привязываясь к чему-то, а это вот... Э, э, э, интересный момент. Знаете, интересный момент в контексте... Может быть, действительно кто-то из вас, это будет последнее воплощение, не знаю, в колесе сансара. Такое вот ощущение, знаете, вот э, прийти какому-то своему пику развития, что ли, души. Вот что-то здесь такое. Очень... Здесь не совсем про духовность, я бы сказала, а вот... Либо про другое качество этой духовности. Да, вот именно про состояние счастья. Легко, просто. А когда, знаете, вот вы живете, ваша жизнь в удовольствии. Но здесь зрелая личность, я не знаю, здесь зрелая душа. Да я не буду привязываться к возрасту, я просто скажу, что здесь зрелая душа. Вот если вы ощущаете внутри себя вот эту вот зрелость, да, не тяжесть, груз жизни прожитых лет, а внутри вот зрелость, то есть ваше мировоззрение, оно такое достаточно зрелое. Здесь этап сейчас связанный с тем, что вы будете на, на, настроены на счастье на счастье, кто как это счастье понимает, важно состояние не, не привязка к человеку, к ситуации к деньгам, к чему-либо, а вот счастье это внутреннее состояние вы как будто бы найдете решение да, для себя, вот это знаете такое ощущение, бесконечный какой-то выбор, куда пойти, что делать, а здесь будет вот это вот понимание, что выбирать ничего не надо да, что уже все выбрано, что то, что уже выбрано, оно уже идеально то есть вот есть какая-то такая глубина, но она не, не, не грузище, ну то есть она не тяжелая, понимаете, она не вязкая, она такая вот в благости. Я не знаю, как объяснить человеческим языком слово «благость», но если вы в медитациях приходили к этому состоянию блаженства, вот здесь из этого состояния вы как-то будете выстраивать свою жизнь. Вот такая новая глава у вас открывается. Помним, да, что я всегда говорю про состояние, я не описываю ситуации, потому что у каждого они будут свои, и нету смысла как-то привязывать всех в общем раскладе к чему-то одному. А вот энергия... У каждого, да, вот это вот часть, кто как понимает, она у каждого своя, и вам будет так понятней. Итак, позиция номер два. Красненький камешек. О чем ваша новая глава двоечки? Королева педакли. О стабильности. Вот я в самом начале, когда говорила о ценности, вот ваша новая глава, она как раз связана с ценностью себя, с пониманием себя, особенно если вы женщина. И именно понимание того, насколько быть кайфово заземленной, насколько быть, вы знаете, вот быть кайфово, вот именно жить в мире материи. Почему именно вам? Потому что вы такие достаточно звездные у меня космические до да, воздушные а тут новая глава ваша она будет связана как раз таки с заземлением с тем что вы как будто бы прочувствуете насколько хорошо быть в теле то есть если раньше вам возможно кому-то не нравилось ваше тело возможно вам не нравились какие-то не знаю может быть домашняя работа что-то связано с бытовой рутиной какой-то жизнью да либо деньги как таковые не являлись для вас ценностью, здесь ваша новая глава, она как будто бы вас знакомит именно с миром материи. И вы удивитесь, насколько вам она будет нравиться. То есть насколько, если кто-то из вас, например, не любил телесные прикосновения, да, то, возможно, вы откроете для себя, я не знаю, какие-нибудь телесные практики. Кто-то, может быть, долгое время, да, допустим, не ходил... Там, на массаж, на какие-то, может никогда не ходили, да, на уход за телом, за кожей, там, я не знаю, за волосами, там, за ногтями, за что-то. То, То вот, вот, вот это, знаете, вот быть ухоженной, да, не в плане дорогого, а в плане вот этой вот эм, чистоты, ощущения, что как здорово, да, особенно, еще раз скажу, особенно если вы женщина, как здорово быть женщиной, как это приятно вот вы как будто бы прочувствуете вот эту энергию, да, помним, я всегда говорю про энергию, а не столь про ситуацию, так вот здесь ваша новая глава, она связана с новым видением материи для вас, если кто-то, у кого-то не было детей, да, то вот именно, даже если у вас есть новый какой-то взгляд на материнство, на то, как приятно заботиться и о себе, и о других, то есть, может быть, раньше где-то как-то вы уставали, не было ресурсов, не знаю, что-то было. Вот здесь как будто бы вы... А, вот это вот обновление, да, здесь обновленная энергия земли и золота. Я не знаю, может быть, вам начнут подарки. Да, вот, вот, но первично здесь ощущение своей значимости. Своей значимости, своей важности. Знаете, здесь вот эта вот улыбка, безмерная улыбка, удовольствие, наслаждение. Я говорю вот такой... Кайф от того, что ты э, женщина. Я не знаю, как это объяснить кому-то. У меня просто такое ощущение, что раньше люди по второй позиции, они как будто бы не входили полностью в тело. Они были где-то вот рядом, да, душа ходила рядом с телом, не было вот это слияние. А сейчас как будто бы оно получилось заземление. Может быть, кто-то из вас и говорил о том, что, ой, когда моя жизнь закончится, потому что я уже устал быть в этом воплощении, это тело, оно мне нравится. Не нравится. А сейчас как будто бы, оговорка по Фрейду, а сейчас как будто бы действительно вы, я не знаю, разрешили себе что ли жить в этом теле. И вот вам будет нравиться. У вас будут появляться новые друзья, преданные друзья, верные друзья. Вам будет, я говорю, какая-то земная жизнь, она будет вам в удовольствии. Здесь кто-то, даже если имел лишний вес, вот вы как будто бы полюбите свою, свою фигуру, свои округленности, вот эти, да, а здесь как-то, вот я не знаю, здесь масла, может быть, начали сейчас как-то ухаживать за собой, вот мне идет такое, знаете, масла, эфир, может быть, кто-то работает с эфирными маслами, вот эта система Баха, да, не знаю почему, то есть вот здесь она тоже такое идет. А дальше, с чем связана ваша новая глава? С тем, что вам как будто бы уже, ну то есть если раньше вы боялись сделать первый шаг, сейчас вы тоже не уверены, но он уже приносит вам э, какое-то удовольствие. Здесь появляется азарт. Вот я говорю, девятка кубков, понимаете? Здесь вы как будто бы э, здоровый эгоизм появился у вас. Новая глава будет связана с этим, что вы будете наслаждаться. Вы сами удивитесь, что если, допустим, раньше много энергии, ресурсов вы отдавали, на то, чтобы вот, э, получали удовольствие от отдачи, то сейчас вы как будто бы будете получать удовольствие от того, что вы принимаете, от того, что вы берете, что насколько вот это вот здорово, кайфово, когда это только мне, насколько это э, классно, я не знаю, вы как будто бы научитесь, знаете, здесь еще выстраивать какие-то свои границы, да, вы, вот вы будете сохранять как-то свои ресурсы. Да? Здесь, видимо, налажен, либо вы что-то сделали для баланса брать и давать. Раньше было перекосно отдавать. А сейчас как будто бы сбалансировалось, даже больше в сторону брать. Но вам это нравится. Здесь как будто бы восполнение каких-то ресурсов и энергии идет в этом контексте. Еще новая глава, с чем у вас связана? Ну, с любовью. Двойки, Двойки без любви. Куда? Да, здесь эмоции здесь может быть даже и любовь а может быть исцеление любви, да, каких-то может быть прошлых отношений, если для кого-то важны и актуально, а так в принципе умеренность и король кубков говорит у нас о любви, говорит о балансе, о внутреннем состоянии об исцелении, которое произошло, отсюда у вас появилось вот это, знаете, удовольствие и да, выпал аркан смерти трансформация произошла Связанное с тем, связанное как раз таки с повешенным, связанное с а, вот этим э, состоянием, когда я все время себя лишаю, когда я все время э, как-то ограничиваю себя, да, урезаю себя, экономлю на себе, все время все э, в минус себе и в плюс другим. Вот этот вот урок жертвы, здесь произошла трансформация по умеренности, это был очень медленный процесс, это не был большим, ну, быстрым процессом, да? но вы как будто бы, знаете, вот, исцелились, поэтому первый аркан королева педакли, он и говорит о любви, о заботе, о преданности расширение об удовольствии если раньше еще расскажу если где-то вы себя ограничивали еде в том числе да то есть пришел какой-то момент да ну ее с этой диеты то да, буду есть то что хочу в конце концов да это приносит мне удовольствие это приносит... либо где-то что-то больше себе э, начинаете разрешать да, позволять еще расскажу раньше экономили сейчас нет и вот очень много удовольствия идет от ценности вот вы и мир начнет вас ценить, вы это а, увидите. Здесь вот трансформация вашей жертвы произошла. Вы как будто бы по-новому пересмотрели эту ситуацию, да, и вот пришли к королеве жезлов. То есть, внимание, ушли от королевы а, кубков и пришли к королеве Педакли и к королеве Жезлов. Вот Такой, знаете, независимо яркой, да. То есть стали больше. Здесь даже не то, что вы больше проявляетесь. Вот ваше наслаждение, удовольствие от самой себя, оно начинает как-то излучать другие вибрации. И вы вдруг неожиданно стали более проявленные для других людей, более заметные. То есть вы, в принципе, может казаться, что вы ничего другого не делаете. Но вы стали более заметными, потому что, знаете, вот это вот успокоение пришло, уже нету этой жертвенности. Уже больше улыбки, больше кайфа. Как будто бы, знаете, вот человек идет по улице, здесь кто-то насвистывает, да, либо кто-то поет, ну, потому что раньше, может быть, были зажатыми, боялись, стеснялись, а сейчас как будто бы думаете, ну, а что стесняться, мне нравится, и я и пою, да, даже в том же элементарном душе, да, кто-то из вас поет, там, приемничек у кого-то маленький висит, либо стоит, и вот вы включаете и песни, и поете, раньше, может быть, как-то не разрешали себе, да, вот, вот, что-то такое такая глава, сегодня, наверное, у меня будет позитивный расклад а, хорошо, переходим к позиции номер три, троечки, давайте посмотрим что же у вас, наконец-таки в, в вашей главе нового да, случится о чем ваша новая глава ну, четверка пинда, кубков, опять четверка кубков опять закрытость Ладно, что с этой четверкой кубков хитрость. Ч -ч -ч. Вот смотрите, семерка мечей очень удивительный аркан. А, Опять-таки, тоже а, аркан, который подходит водолеем. Почему? Потому что их неординарный подход к жизни, да, к мышлению. То есть они могут находить. А, Решение э, вот, через нова ну, каким-то новаторским методом. Да? То есть не совсем обычный, не совсем традиционный. И вот в данном случае, в данном контексте семерка мечей говорит о том, что вам нужно пойти в новое, но э, не таким путем, как вы всегда ходили, а немножко иным. Здесь вы как будто бы сами себя обманываете, говорят, так вот, я же иду в новое, я же что-то делаю. Но на самом деле вы делаете то же самое, только по-другому. То есть это не новое. А это там, я не знаю, если тапочки одевали я сначала правую ногу, а потом левую. То есть сейчас те же самые тапочки одеваете левой ногой сначала, а потом правую. А суть заключается в том, что тапочки поменять. Не то, как вы ноги меняете, понимаете? То есть вы как будто бы убегаете сами от себя, вы убегаете от того, чтобы пойти в новое. Вы убегаете от того, чтобы. Что-то сделать иначе, пойти другим путем, вы этого не делайте, вот с этим связана ваша четверка кубков, вот ну не хотите выйти идти в новое, хорошо, с чем связано новая, а, новая ваша глава, так, уже лучше, шестерка жезлов а, с победой, да, что именно вы победили, какие благие новости вам идут? Ну, уже хорошо, что вы победили пятерку мечей, да? Внутреннюю борьбу, агрессию. Слава Богу, уже хорошо. Уже хорошо, потому что долгое время где-то сами злились на себя, где-то вот э, долго, я помню, на разных колодах говорила, что у вас выходит вот эта вот агрессия. Чтобы бы способствовало победе, э, ну вот, девятка пендаклей? Знаете, как-то хочется сказать, ваше желание стать... Э, Вот, вот я говорила про семерку мечей, да, про вашу какую-то уникальность. Есть у вас что-то, что вы делаете не так, как все. Я не могу понять, это вы отказывались от этого, что ли? А вот сейчас как будто бы э, согласились на то, что окей, я готова принять... Э, вот знаете, вот кто-то, например, у кого-то был прекрасный хороший голос, да, и вы могли красиво петь, но вы не соглашаетесь. Вот вам говорили, вот ты, например, прирожденный там певец, либо сходи там, я не знаю, на голос какой-то там страны, да, поучаствуй. И вы говорите, да нет, это не мое, я не хочу. Вот, но при этом у вас была в этом какая-то потребность. А тут вы как будто бы соглашаетесь и говорите... Ну ладно, то есть, ну, плюну, давай я сделал, то есть я приму. Здесь вот такое ощущение, как будто бы вы перестали бороться с самим собой, а за то, от чего вы отказывались. Вы как будто бы приняли вот эту вот в себе девятку педаклей, да. Что-то у меня здесь идет с голосом соловей. Почему соловей, не могу понять. Вот о чем здесь этот соловей говорит. Семерка кубков. То ли вы... Это с выбором связано. Здесь, знаете, вот какой-то обман идет. По поводу, знаете, вот вы... Здесь может быть такое, что вот я отказываюсь как-то от своей мечты, просто потому что я ее не могу реализовать. А здесь вам говорится о том, что вы ее как раз-таки не реализуете, потому что вы ее не принимаете. То есть вот вы как будто бы не хотите что-то принять. Что это такое? Вот здесь по девятке педакли идет. Есть что-то внутри вас, какая-то очень... И вы знаете, есть такая, знаете, какая-то вот большая, глубокая история, какая-то травма. Это может быть, например... Ну, вы с детства были э, ясновидящей, а потом как-то кому-то как что-то предсказали, и это сбылось. И, и то, что вы предсказали, ну, там, например, там, бабушка умрет или еще что-то, это сбылось. И в детстве, поскольку это была детская какая-то травма, э, вам показалось, что это вы, ну, либо вам сказали, что вот ты накаркала, да. А на самом деле вы это просто увидели. И вот это вот ваше детское какое-то восприятие, что нет, я больше не буду смотреть, потому что ну вот из-за меня как будто бы вот люди умирают. Ну, что-то такое тут. И вот вы в себе как будто бы это закрыли. И долгое время с этим боролись, да. То есть, я не знаю, видели, не говорили, либо к вам приходили, просили помощи, вы отказывали. Ну, что-то такое. И это было связано именно вот с каким-то вот здесь страх, вот прям как фобия очень-очень большая выбрать. Вы вроде бы хотели, потому что ну, нельзя это закрыть. Да? Это вот душа ваша просит это. А вы себе перекрывали. Нет, это неправильно, я не буду это делать. Это может быть в разных сферах. У каждого оно свое. И вот здесь вот получается, и из-за того, что вы себе перекрывали, да, вы как будто бы отказывались от большой части себя. И вот от той части, в которой себя у вас отказывались, вы не могли ощутить себя полноценно. У вас не было ресурсов. Ну как это от большой части себя отказаться? Да, от часть это ваша ресурсность. И здесь у меня такое ощущение, что вот вы, наша новая глава будет связана с тем, что в конечном итоге вы согласитесь. Я не знаю, что произойдет здесь, но вы согласитесь принять эту часть себя. Это, знаете, как не мытьем-то катанем. Может быть, здесь произойдет какая-то ситуация, что вы вынуждены, ну то ли здесь талант, то ли какая-то способность, то ли какой-то навык, вы вынуждены будете это показать, с чем связана ваша новая глава, с четверкой мечей, и что опять с этой, ну вот не двигайтесь, не двигайтесь. что с этой четверкой мечей, колесо фортуны, здесь все-таки вступятся высшие силы, да? вот как-то изменят они ситуацию, каким образом изменят ситуацию, может быть, через других людей, может быть, через легкость, может быть, будет какой-то праздник, какое-то веселье. И что-то произойдет там такое, знаете, вот высшие силы при, приложат э, свою ручку. Причем, если до этого было четверка бездействия, то сейчас вы начнете действовать. То есть вы вынуждены будете. Вы вынуждены пойти в развитие. То есть, хотите в мастерство. Ну да, хотите, не хотите. Ну да, вот. Ту жезла, восьмерка, педакли, сила. Ну все, знаете, здесь такое ощущение, вот прорвало, да, вот прорвало. Я не знаю, что-то будет, прорвало. Это может быть кто-то из вас, мне здесь просто показывает ситуацию, там, я не знаю, врач, хирург, не знаю, кто-то, вот именно врач, э, по, э, ну вот от природы именно, да, и вот здесь вот мне показывают как-то вот скорая помощь, что-то произошло, допустим, и человек умер, не смогли его спасти. И вот вы как будто бы считаете вину себя, что я виноват за то, что это, допустим, случилось. И потом произойдет какая-то ситуация, когда, я не знаю, там авария будет, либо что-то. Ну, то есть высшие силы вмешаются. И вы будете единственным человеком, который сможет помочь этому человеку. И вот вы будете, как будто бы маяться, то есть помочь и у вас будут вот эти ваши травмы всплывать, нет, и вот эта внутренняя борьба. В конечном итоге, как в кино, вы прикладываете усилия, и вы спасаете жизнь человека, и потом вот это вот является каким-то спусковым крючком, и вот вас прорвет, да, вот здесь как будто бы исцеление пойдет, да, вот, вот, вот эта вот травма. Я не знаю, что это за травма но она прорвет и произойдет исцеление. знаете вот как рвотный какой-то процесс да? присыщении пресещен пресыщение. потом вот через рвотный процесс идет очищение. это будет вмешательство высших сил и вы пойдете потом в развитие то есть куда вот какое-то мастерство, может быть это ваше дело, может быть я не знаю, это связано как-то с деньгами. Не знаю, но в любом случае вам будет дан шанс, вам будет дан импульс, и вы сможете проявить себя. И вот, вот та ситуация, которая будет в новой главе, она завершится арканом силы. Я больше не буду вытаскивать карты специально. Аркан силы, то есть вы вот эту вот часть, то, что вы не принимаете, вы ее примете, и вы ощутите прилив энергии. Вы реально... То есть если у вас была психосоматика, она была связана с тем, что вы какую-то часть себя не принимаете. Вот эту вот травма, которая есть, вы ее не принимали, не могли ее исцелить. А потом вот произойдет вот это вот исцеление, и ваше тело восстановится само. Произойдет какой-то момент регенерации. То есть вы это сможете почувствовать и на физическом уровне, да, в психосоматике. Вы выздоровеете. То есть здесь что-то такое, вот я не знаю, как по волшебству. да, То есть ваше тело, и будет показателем того, что э, все, все идет верно, все идет верно, то есть если сейчас, допустим, вы болеете, это вот то, что вы не принимаете, а потом вы, вы все-таки смиритесь с этой э, ситуацией, здесь даже не смирение, а здесь у вас не будет другого выхода, и вы ощутите прилив энергии, вы ощутите эту силу, здесь наконец-таки, знаете, вдохне, вдохнете полной грудью, и вот здесь вот слезы счастья и слезы что вот это вот все завершилось, что наконец-то, я чувствую здесь, знаете, человек, который стоит э, э, такой день, э, солнечная погода, стоит на коленях и плачет. Но это слезы не горе. Это слезы счастья, что, вот знаете, прорвало. Ну, наконец. То есть я надеялся, как будто бы на какое-то чудо. И это чудо свершилось. Вот здесь реально какое-то чудо свершилось. И вы от этого чувствуете прилив, энергия, прилив сил и прилив эмоций. И вот эти вот ваши эмоции, они выливаются в эти слезы. на это слезы счастья. Поэтому вы почувствуете себя потом другим человеком. И вот это вот все... Это путь, это новая глава, и вы придете, к каркану Силы. Кто не принимал свое мастерство, примите. Хотите, не хотите. Кто не принимал свои таланты, способности, вы их примите. Кто не принимал, ну здесь вряд ли, да, какое-то наследство, деньги, да, тоже вынуждены будете принять. Но здесь мы все таки про мастерство. То, что вот я сказала, да, где-то отказывался от спасательства, да, вот врачи, да, бывает так, что какая-то операция пошла не так, я больной, умер, и вот я не могу больше оперировать, да, руки трясутся, вот эти вот воспоминания, а тут что-то произойдет такое, что вынуждены будете, и вы это сделаете, сделаете мастерский, и вот это станет катализатором, вот здесь вот ощущение того, что какая-то ситуация, которая станет катализатором, и Катарсис придет в вашей, в вашей душе. Это вот туда, куда вас ведут. Такая вот будет у вас глава троечки. Новая глава вашей жизни. А благодарю вас всех за внимание. Всех благодарю за донаты, кто присылает. Мне очень приятно. Вся информация необходимая обо мне есть в описании. Под этим моим роликом, под каждым моим роликом. А я с вами прощаюсь, пожелаю вам всем... Любви, столько любви, столько силы, столько энергии. Я вас всех-всех обнимаю. Вот в таком настроении я нахожусь с огромным-огромным сердцем. Всего вам самое лучшее и прекраснейшие недели вам и ресурсов. Всех обнимаю.